Всем привет, с вами Рома. И сегодня мы продолжим играть в The Ну то есть как продолжим? Сегодня вам покажу урок, как делать, ну так назовем ПРЛ карты в The Escape. Так, давайте выберем. Даже не знаю. Давайте типа мы на острове вот и вот, вот, вот так, песок, ну не будем. Вот, я хочу сделать ее ужасной. Так, будет тюремщиков очень мало. Ладно, где-то 7. Чтобы было хотя бы получше, поинтереснее. Да, блин. Поинтереснее, блядь. Так, у меня какая-то грязюка, надо просто здесь сделать, чтобы оно ничего мне не наклацало тут. Охранников будет О10. Пространство. Внутри снаружи. Это же как бы у нас островок. Вообще, снаружи, у нас внутри ничего не будет. Да, ничего не будет. Это как лагерь. Ничего внутри не будет у нас. Так, работа. Работа будет садовника. Хотя что, ну, Майя, могут уже какие-то сорняки вырасти. Хотя тут земли нет, ну еще будет прачечная, плотник и, ну, а, еще и разгрузка, разгрузка, по разгрузке. Тут будут ехать тоже, джип тут будет ехать, я не знаю, как я это пройду, я лично это и для вас, и для себя делаю. Я скину вам ссылку на карту, потому что я в этом видео покажу все, как делать в быстром, конечно, режиме, будет же долго, и, в общем, так, в общем, я выбрал тут работу, садовника, разгрузка, прачечная и плотник. Смотрите, у нас вначале можно выбрать, какая будет работа, я лично не буду выбирать, что мы сразу безработные, я так решил сделать, тем более, я хочу сделать очень строгую режиму тюрьму, которую почти нереально будет пройти, это такая граница, за которую вас уже будут бить, если вы попадете за нее, периметр тюрьмы, это, да, да, все, если Хотя мы туда все равно попасть не сможем, так как там будет вода. У нас везде будет тут вода, вода, вода, вода, вода. Ну, не прям везде, но много где будет вода. Тут тоже вода, вода, вода, вода. Тут нам нужен плод. Я, по идее, хочу сделать, что нам нужен здесь плод. Водичка. Ну да, сюда машины могут, конечно же, приехать. Джип же будет здесь ехать. Тут типа мостик будет. Вот тут будет так мало. И вот тут будет у нас сейчас... Э, это будет как уровень крыши, но это будет мостик, по которому будет ехать сам джип. Ну, приезжать джип будет. Ну, типа он уже приехал. Ну, и вот это все под дорога, по которой будет ехать наш джип. Да, и надо успеть, чтобы джип вас не спалил. Да, лагерь будет такой маловатый. Сейчас... Точки маршрута. Это вы тут выбираете, все Но мне сейчас надо джип. Охрана, разная. А вот джип, джип, джип. Вот, это джип на запад. Отсюда он приезжает. Потом он едет сюда. Потом вот тут он едет сюда. Вот тут он заворачивает сюда. Вот тут он заворачивает сюда. А вот тут он заворачивает обратно вниз. Надо, чтобы оно еще было все правильно по клеточкам так так так так так минус так. все тут правильно а вот тут тут тоже все совпадает главное чтобы оно все совпадало просто и все норм Хорошо, значит, джип-танка будет ехать вот так тоже. Отсюда он приезжает и едет, едет, едет, едет, едет кругом. Так, сейчас погодите, погодите, погодите, погодите. Где у нас свойства? Свойства, вот, вот, вот. Так, смотрите, но ну, я хочу же увидеть, как джип будет приезжать. Мне же тоже интересно глянуть. Не, ну может быть, некоторым тоже же не интересно, но лично мне интересно. Вот, надо поставить стенку... Только вот тут лучше, чтобы в неё джип не врезался. Я же не знаю просто, насколько... Ай, блин! Лучше стенку вот тут, поэтому сделаю я. Да ну, блин, вот здесь хочу. Теперь можно вот здесь стенку ставить. И вот здесь стенку ставить. Ну, да, по идее их надо разбить, но будет это не очень так уж и легко. Потом все, увидите, когда начну я сам проходить ее. Ну, или когда я начну делать, потому что, ну, во-первых, джип самое главное. Ну, и во-вторых, э даже не знаю. Что за препятствие? Это что же их как стенка? А, ну, наверное, типа ее разбить нельзя. Я понял. Э, обратно же я хочу сделать, чтобы здесь не было стена вентиляции. О, во. кстати, кстати, а тогда можно сделать вентиляции? Просто я же раньше как бы не умел делать вентиляции, а теперь же я нашел стену вентиляции. Вот такая она. Так, ну а где тогда следующие стены вентиляции? Это если тут одна северная? Ну это поло, а это и стена. Западная, Южная, Восточная. Ну, а тут у нас углы. Ну, а пока вентиляцию тоже здесь не хочу сделать. Тем более, где тут ползать-то? Это ж все будет на улице. Вот, вот самое главное, так. Ой, ну, скажем, пятнышко. пам па пам это просто стены, здесь, чтобы люди не проходили, ну, как вы как бы поняли. А вот знаете, что я хочу еще сделать? Еще я хочу сделать вот так. А он точно, точно, точно, джип там не влезет. Ну тогда знаете, как я хочу сделать под землей? Тогда я хочу сделать под землей вот электрическое, чтобы нельзя было под землей то, что я хочу сделать побег надо делать побег потому что на земле не под землей не под землей вот в чем прикол Поэтому надо стараться тут будет вот, только это под землей на земле. Так, тут мы ставим, давайте, решетки. Кстати, я уже снимала наподобие один видеоурок, как делать, но у меня что-то все слетело, потому что я слишком переборщила там, так, так, наделал очень много всего там понаставлял. Так что я делаю сначала все, а потом выбираю там, где что будет стоять, а вот только потом я там предметы и буду ставить. Да. Круто. Где у нас? Вот здесь у нас надо поставить и вот здесь. Ну, наверное, джип не будет тогда видно. Ну и что? Так, тут нам надо будет, в общем, прорезать. И там, где джип пройти. Угу. Ну и либо можно с помощью плота уйти, если будет разрешено. Я же не знаю как. Ну вот в чем прикол. Когда мы до джипа дойдем... Лучше всего джип уже будет ехать очень быстро. А может и нет. Мы не успеем, потому что, когда мы сломаем стенку... В общем, потом надо же заставить стенку, чтобы нас охранники не спалили. Ну, либо джип не спалили. Так как охранников... А сколько там охранников, я даже не помню. Сейчас. Так, теперь панель, свойства... 10 охранников, да, они вас 100%, 100 спалят, поэтому надо лучше всего поставить шипы, шипы, чтобы там машина не проехала, ну и еще, ну как машина, джип то есть не проехал, но поставить их надо лучше не, не здесь, а вот тут по бокам я хочу поставить электричество. Блин, капец, да я же сам не сбегу с этого. Это же труднее даже, чем самая последняя тюрьма. Но я имею в виду не бонусные. Я же тогда не знал про бонусные. Вот. Блин, сам себе даже тру трудно сделал. В общем, да блин, так тут же тогда места не будет хватать. Где все будет? Где генератор тогда будет находиться? Вот, точно. Выход будет у нас находиться. Так, удалить. Не, ну я так специально делаю для выхода. Но это будет выход только для охраны. Вот здесь белые. вот здесь сразу же две. Так, ставим здесь пол. Вы спросите, зачем пол здесь ставить? Сейчас увидите. Где-где, где, где, где, где, где? Где-где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где. Вот. Потому что оно будет говорить. Препятствия, надо сделать препятствия под дверью и просто возьмите кусок пола любой, который вы хотите, и ставить несколько раз, как на двери, теперь утвердить тут. Вот сейчас утверживаются тренажеры. 44, да. Ну, некоторые мы уже как бы сделали. Сейчас самое главное нам сделать будет решетки. Вот как бы уже все готово, лагерь. Осталось только сделать решетки. Так. А, да-да-да-да-да-да, точно. Я же хотел сделать без снайперов. Решетки, где будет находиться, ну, сам, нас сам наш персонаж. Ну и не только он. Это будет наподобие, как вот э, то с джунглями, что тоже два в, в одной камере. Сколько я там поставил? Восемь, да. Или нет? Да, блин. У меня иногда в свойствах панелях. Не показывается свойства Ну, у вас тоже, наверное, вот будет 7, а, ну Да, ну надо 8 же ставить Потому что я как бы тоже Есть И мне тоже надо Ну ладно, сейчас самое главное Нам доделать свое дело Ой Да ну Всё, и вот тут. Готово. Какой у нас там пол будет? Ну, давайте это типа коврик расстели. ну Вот коврик, это коврик. Это коврик. Вот ставим коврик, вот ставим коврикой. Вот ставим коврик, вот коврик, вот коврик, вот коврик. Так, это у нас коврики расстелены. Теперь надо со стенками разобраться. Ну, конечно же, стены, какие можно разбить. Вот, стены, которые можно разбить. Там написано, можно разбить. А я думаю, нельзя. Фух, а к счастью, можно. Так. Т Блин, вот тут еще ставим. Вот тут. И вот тут. Ну, тогда давайте и тут сразу так. Вот тут, вот. Тут, вот, тут. Так, стены здесь у нас готовы. А, ну, тогда же надо выбрать внутри и снаружи. Ну, точно, я же хотел сделать, чтобы, типа, у нас все на, на, во дворе, типа, но нет, не получилось, надо все же выбрать. А давайте это все удалим. Давайте вообще, знаете, как сделаем? Нас запирать даже не будут. Нас даже запирать не будут. так так так так это уберем ну как бы все теперь ну пол точно надо сделать вот пол все и тут сразу всех тогда персонажи так теперь же смотрите жмем камеры ну это как камеры то что в находится в наших камерах вот кровать игрока ставим ну еще вот какая-то она в теперь в повернутом режиме есть но ну, я не буду и пробовать то что она может лагать опять ну баг багануть так ставим ставим ставим ставим Ставим, ставим, ставим, ставим. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, это будет наша камера. Сейчас потом по зоне выберем. Я потом вам расскажу, что такое зона. Ставим стол. Стол моего игрока. Стол чужого. Чужого, чужого, чужого, чужого, чужого, чужого, чужого. Но не этого чужого. Я имею в виду человека. То, блин, туалет не прям же над кроватью, а то вдруг кто-то так э, поворачивается на другой бок, и... а туалет, например, забыл смыть, и вот так поворачивается на другой бок, и вот так бульк, рука, нога, если он, он мог просто ногу вот так поставить, э, лечь, ну, другой стороной, что подушка внизу, он там, и ногу туда в туалет, бульк! Кому будет приятно дотронуться до... Не буду говорить. Ну, вы уже поняли. Так, тупе, теперь тут ставим туалет. Вот тут туалет. Вот тут туалет. Вот тут туалет. Вот тут туалет. Вот тут туалет. Вот тут туалет. Вот тут туалет. И тут. Тут. тут. Ну да, этот я решил просто так поставить, что возле стенки. Подходи ко мне сюда. Или... А, я его боюсь! А чё, я такой страшный? Да! Ну так, и ну и всё. Это будет так. Даже без решеток никаких. Ночью даже можно оттуда легко уйти. Да. Да ладно, ладно, вот. Вот, это будет у нас тут решетка. Все же. А дверь надо выбирать, смотрите, вот такую дверь камеры, блин, дверь камеры, потому что утром она же, конечно, открыта, но ночью она закрыта. Ночью для вас двери закрыты, а утром для вас двери открыты. Ну, короче, так, так, так, завершить, утвердить. Вот, видите, вот эти препятствия по дверью я имел в виду. Как их исправить, я уже показывал, что берем вот это пол, ну, или какой у вас там пол, я имею в виду в игре ну, на, По которому ходите Вот и ставите на дверями Ну я на всякий кликаю несколько раз Теперь жмем завершить Утвердить да и оно исчезает Теперь надо, наша цель тренажеры Но я хочу поставить Сейчас зоны Вот с этим надо быть аккуратно Жмите уровень и вот выбирайте зону Вот с этим надо будет очень аккуратно Смотрите вот зоны Это с этим надо быть очень аккуратно Ничего там не испортить. Вот, зо... вот эта зона, это наша камера. Вот эта зона. А, ну не так, я тоже буду говорить, уходи с этой камеры, когда мы рядом просто прошли. Прошли камера в первое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта зона будет. Камера вторая. Вот эта зона, камера третья. Ну и там типа. И если мы попадаем на зону вот этой камеры, ну или рядом просто там стоим, ну это типа будут говорить, это не твоя камера, уходи. Ну, ну, то есть вам будут говорить. 6. Всем. Да, и, кстати, получилось так, что будет одна, один незанятый стол. Ну, это наоборот даже. Ой, какая 9, какая 9. Удалить, Долейт... Так, надо 8 выбрать. Восемь, а всего персонажей у нас... 7. ну то, может быть и 8, потому что плюс еще наш персонаж. я выбрал семь неиграющих, как бы, персонажей. Вот моя наша камера. Камера первого игрока, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого. Вот с этим надо быть очень аккуратно. И в конце у вас может быть такой бах, что, типа, пишет, что одну... Все равно, вы выбрали эту зону на какой-нибудь работе? Ну что, вот эту работу вы выбрали, например, там, дворника. Это тут не дворник должен быть, а садовник. Ну, все равно, на на например. То и все равно, вы выбрали ее под конец, а все равно пишет, что не хватает зоны дворника. Но я покажу, как этот бах убрать, так что я не советую сразу все работы включать. Потому что я, покажу, я потом расскажу, когда, ну, дойдет именно до этого речь, под конец это будет. Я именно расскажу, как это все. Ну, вот так. Вот с этим у нас все готово. Теперь, теперь-теперь-теперь надо выбрать столовую. Ну, конечно же, столовой мы, вы, вы, мы выбираем разное. Поднос со столовыми. Сейчас нам главное еда. Ой. Вот тут ставим подносы с едой. А вот тут мы ставим поднос со столовыми приборами. Их даже два возьмем, так как тут надо будет очень много вилок и очень много ножей. Для побега здесь Так, тут ставим столики Можно ставить много стульев Даже если, ну это типа не занятые буду. Там туда могут садиться кто угодно на подоб... Ну так, типа запланировано И вот, выбираем посещение стул для заключенного Что туда садятся заключенные вот, вот, вот, вот, вот Что эти все стулья для заключенных И на какой они, ну, кто на какой сядет, тот на такой и сядет Теперь смотрите, надо нам разобрать, ну, кухню, я же в работе вы не выбирал кухню, Так, панель, ну, я сейчас вам может быть не видно из-за вебки панель, я забыл отключить, ну, я это заметил, когда уже почти начал. В общем, так у нас семь не играющих персонажей, ну, кстати, я хотел не для этого вроде, а работу, да, да, да, да, -да, -да. работа, работу кухни у нас нету, поэтому кухню можно и не делать, сразу так и оставим все с подносиками садовника. Но на этом мы потом сейчас сделаем. А, кстати, кстати, ну, надо все же сделать стенки. Я хочу, чтобы там, типа, были <coughs> секретный тайник заключенного, вот этот. Что часто его можно где-то собрать. Что я в бонусной тюрьме его много раз собирал. Там он мне часто попадался. Я его собирал, собирал, ломал, ломал там вилками. Только там часто ходили, ходили, меня замечали. Ну, неважно. Так вот это сейчас готовим. И вот тут мы ставим, где этот пол, где, где, где, где, где, где, где, где. А вот, вот этот пол мы берем и ставим. А вот тут мы ставим стенку. Ну все, можно разбить. Смотрите, в общем теперь тут э, суть главное, ну можно сюда пробраться, но я не знаю, мы, наверное, мы не сможем стенку пробить. Нам надо вот тут, в общем, забраться просто, ну как забраться, просто стоять и ломать, пока мы не дойдем, да вот тайника заключенного вот так вот так тайники заключенного надо делать так сейчас я буду готовиться к библиотеке где лично у нас будет прокачиваться интеллект берем ставим тут мосты фу какие мосты то есть ставим тут стены вот коврик только синенький ой зелененький, фу попутал цвета ну библиотеку ставим ну, биб... книжные по полки, книжные полки Так, у нас стоял там библиотекарь Или я не помню, у нас стоял Библиотека, работа Библиотекаря, не, у нас не стоял Ну и как бы и не буду собираться ее вставить Но я думаю, слишком много не надо Я все же хочу сделать, чтобы слишком много не было Поэтому я думаю, надо убрать прачечную Потому что можно просто в воде сполоскать одежку Готово! И не надо никакие стиральные машинки что просто взял, водички там пополоскал, вот здесь э, одежду готово. Так что и не надо мороженки делать. Так, ну следующее. Нам надо сделать там, где бу мы будем заспавниваться типа, такие все побитые синяками в комнате. Вот, койка. Койки надо ставить. А, сейчас надо поставить еще где у нас будет сам, как бы... Санитар. Стенка. А, я, блин, стенку хотел выбрать. Там кровать вообще была выбрана. Вот тут будет у нас санитар. ну конечно же, закрытый. Как всегда, он закрытый там. Закрылся, там потихоньку вай-фай ворует. Пока все другие. Ну почему не ловит вай-фай? Так, сейчас надо тут еще стенку поставить. Так, теперь, теперь берем, смотрите, дверь. Ну и, конечно же, красным ключиком ставим так, как всегда, с красным. Берем обратно пол, кликаем несколько раз, чтобы мне не писало препятствия под дверью. так, точки маршрута. Выбираем, ну, где появляются персонажи обычные. Вот, они пусть будут появляться. Ну, наверное, давайте не в тюрьме. Давайте поставим их, что они будут появляться, даже не знаю, их там машина прибьет, она, там, там их машина задавит. Хотя какая разница, будут там спауниться. Но я не знаю, как делать, чтобы они ходили, поэтому я их решил там оставить. Так, сейчас мы выберем санитара. Вот здесь поставим. И руководитель по трудовольству. Трудостройству, трудо вот. Я хочу, чтобы он тоже здесь был вместе с санитаром. Потому что всегда он был как бы возле доски почета, но за стенкой где-нибудь там. Вот поэтому я так тоже решил выбрать. Так, так, так. Сейчас мы ставим здесь медицинские принадлежности три ящика. Ну и все. Еще теперь работа. Нет, нет, нет, разная. Ставим охрану. Вот тут детектор. Выбираем детектор. Ставим здесь. Вот детекторы. Охранников на вышке, я же хоть и говорил, не хотел выбирать. Так, ну это прожекторы, когда мы будем... А, их только на крыше, точно их так на крыше, так что... Ну, я хотел как бы сделать, что типа ночью они будут тоже светить, типа, попасть то можно, но я не знаю. Не, ну как бы давайте, ну, я один раз тоже так сделал, у меня что-то все обратно слетело, все вещи. Ну, тут как бы вообще не так уж и много, я как бы могу все заново поставить. Вот тут будет свет, вот тут будет свет, вот тут будет свет, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут. тут, тут. Ну, и вот здесь, чтобы, типа, было хотя бы логики, было немножко, что... Ну, хотя тут и так и есть логика немножко в тюрьме. Ну, не немножко, а и так есть, почему могут тебя поймать, типа, спалить в тюрьме. Ну, чтобы машина, типа, видела, когда хотя бы куда едет. По едет поэтому надо там свет. Так, э -э, кое-ка в одиночестве. Ну, я не хочу, как тогда, в тот раз. У меня стояла она прям там на виду. Что, Типа, видно, кто там... В, в койке одиночества, хотя давайте ее тоже на виду просто оставим, потом зону выберем по ней. Так, теперь уровень обратно зону. Давайте надо зоны всегда начинать сразу же, так. Вот, блин, какой душ. Фу, это не душ. Это одиночка. Вот. Тут у нас должна быть столовая. Надо должна быть столовая. Теперь не хватает зоны переклички, душ, душа, спортзала, садовая комната и дерево, перерабатывающая мастерская. и Отсутствует склад доставки. А, ну да, я с машиной хотел сделать. Но это мы все пока то потом. Все, у нас осталось 23 вещи недоделанных. Теперь надо все это доделывать. Продолжаем. Сейчас что-то я хотел сделать, но я забыл что. А, сейчас я буду делать душ. Где этот у нас для душа. Душ заключенных. Ставим. Ай, блин, точно, точно. Вот так, так, так. Ну тут по бокам поставим как бы для заключенных. Ну, поставим как бы плитки. Это же как бы у нас ванная. Нам всегда плитки стоят. Ну, конечно, все равно. Я же хотя как бы сделаю, чтобы все во дворе так что все равно никто же не увидит ну и все равно ну ладно сделаем поставим стенки вот стенки теперь ставим стенки вот стенки ну входа у нас как бы не будет вход будет обычный я же поставил типа как это лагерь все вот тут будет такой маленький вход но без дверей это же как бы лагерь такой. Там, наверное, тоже без дверей бы, было бы. А может, и с дверями. Но ну, я просто никогда в лагерях не был. Ну ладно, сделаем с дверями, чтобы было хотя бы реалистично. То, что оно хотя бы там двери типа закрываются вот и вс ⁇ Вот, дверь камеры, она на, на, на ночь закрывается. На... Вот, ставим теперь здесь. Теперь выбираем уровень зоны, ставим здесь душ, да, душ готово. Теперь, теперь, теперь, теперь. Почти все готово, как бы, да, у нас почти все готово. Ну, осталось там еще сделать, где охранники могут ходить, где охранники будут стоять во время переклички. Ну, где ходить, где будут они стоять, когда будет там душ, еда или. Ну, теперь самое главное нам сейчас построить спортзал. Но он будет уже здесь такой, на полу, как и на дороге. Вот. Вот, спортзал это для. Повышение коврик для бега, вот, поставим здесь 4, 5, 6, 7. Это коврик для отжимания, а это коврик для прыжков. Ну, тоже повышает скорость, то же самое, как бы. Тут у нас тоже коврики стоят. Ой, ой, ой, ой, ой, вместе, вместе очень сильно коврик. Вот тут ставим коврики, вот тут ставим. Ну и давайте все же оранжевый поставим тоже коврики. Готово. Теперь берем зоны и выбираем вот это. И это у нас спортзал. Да, спортзал. Так. Сейчас теперь надо нам делать будет работы. Ну, где там работаем и все. Камеры надо еще поставить, так как я хотел сделать тюрьму довольно сложно. ну камеры в душе это как-то странно. Так что камера вот здесь у нас будет стоять. Ну, здесь ее негде поставить. Вот внутри будет стоять камеры. Вот камеры будут стоять вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут, ну и вот тут. Ну, а на этот уже перебор как-то. Хотя нет, тут будет мало видно. Надо, да, чтобы везде было видно. Так, надо побольше вот этого, детекторов поставить, но не лжи уже, это ж тогда прикалывался, я ж хочу сделать сложную тюрьму, о, во, во, вот, Нашел, вот здесь мы их поставим, чтобы было еще сложнее, чтобы хотя бы тюрьма как-нибудь себе говорил, что она сложная, ну хотя можно здесь просто будет поставить плакат и выбираться через него, но это сделано так, чтобы через тут не проходить, ну да, это так надо будет сделать, ну можно и как бы и без этого, я сейчас буду ставить еще вот здесь, как бы я хочу поставить еще вот. Вот здесь внутри. И доска работ. Надо поставить доски работ. Вот, доска работ. И сейчас мы будем переходить к самим работам. Сейчас, какие у меня работы? У меня есть работы для э, грузовиков. Вот это что оно? Грузовики. Вот тут мы ставим грузовик. Вот тут, вот тут. И вот тут груз... грузовики. Вот тут, вот тут, вот тут. И вот тут везде корзины один там корзины там корзины Вот. сюда даже входить как бы не надо сейчас зоны выбираем и выбираем вот это для работ это у нас какая работа доставка ну, разгрузки нет, значит, это так у нас доставка. Где вот доставка? Я только что же видел. Вот, доставка. Подвердить. Сейчас, дальше что у нас? Вот, склад доставки. Вот, бах, что когда вы только... Зона только на работы. Вот, всегда с работами бах бывает. Поэтому потом покажу, как с этими справиться. Ну, потом. Сейчас ну, мы должны доделать сначала еще. Дерево перерабатывающее у меня и для садовника, вот, где для садовника у меня, а уровень на, зем... так, на земле, где, где, где, садовые вот инструменты, вот, вот тут будут, прям на... вот тут, прям вот тут, да, даже ни на каком коврике, просто вот тут. А, кстати, а как эти же машины въехали, точно? Давайте хотя бы сделаем там вот так, типа, что они сюда заехали. Хотя надо было бы это как-нибудь развернуть, но не получится. Ну, а то ж как они заехали? Что их, их там поднимали, такие, лови! Ловлю, ловлю! И того прижмякнула машиной. Не так же. И что я еще там выбирал? А, вот это... Так, ну это знаете, как я сделаю, как в прошлом в своей... как в своей прошлой тюрьме тоже вот так, потому что надо сделать, что, ну тоже как это, как же там быть и могут же забрать легко, надо же хотя бы, потому что это же вещи такие запрещенные как бы. Ну ладно, я не буду прям два ставить. Ой, фу, какие три. Вот, э, я же три показываю. Даже четыре. Вот, я не буду ставить два, я буду ставить один детектор всего лишь и все, как бы. Так, ладно, дальше у нас. Надо выбрать зону и поставить ее вот на вот это дерево. Так далее, Дере... где? Вот, мастерская, но в утверждении показывается, что ее типа нету. Чё вы делаете? Ее нету. Вот тут у нас... Где, где, где, где, где, где? Уборщика? Ну, мы Ну, ладно, типа уборщика. Садовая комната. А, это должна называться садовая комната. Ну, ладно, значит, она должна так называться, наверное. Ну, что ж. Три работы у нас готовы. Или сколько у меня стоит сейчас? А, точно. Я же три выбирал. Работа, да, вот. Садовника, разгрузки, плотник. Так, что теперь нам не хватает? Теперь мы будем ставить персонажи, где они лично будут ходить. И перекличка, А вот потом будем разбираться с зонами. Вот этот бах, как его исправить. Я вам покажу. Я советую вам всегда выбирать по три работе в тюрьме. Ну. Можно фьюжи же 4, но не 5, потому что тогда бах, вряд ли получится убрать, его навряд ли получится убрать. Не, ну может и получится, я не знаю, потому что я как бы, просто не хочу слишком много, потому что может не хватить места же. Я же просто я хочу сделать хотя бы, чтобы места хватало, где еще можно походить там, а то все будет так заставлено, куда идти? Как дойти до переклички? Сейчас же нападут! Будет лично вот так, точки маршрута. Получение еды. Вот, выбираем получение еды. Хотя вот тут не еда, ну и что? что? Так. Не играющих персонажей, вот я вот показал. Они здесь будут спавниться. А, вот здесь я уже выбрал санитара и трудостройство какого-то дядьку. Ну, так, охрана для спортзала. Хорошо, вот для спортзала охрана. Одна вот здесь охранник, один вот здесь охранник, один вот здесь, один вот здесь. Хотя да. Все равно как-то гигантская, наверное, не вся охрана будет из них все же видеть, что там не делают, кто дерется, кто не дерется. Вы вот так на те поморьте, Хорошо, что полицейские не видят, все равно, на тебе. Вот так будет тогда. Где могут перемещаться заключенные? Как они могут бегать? Вот тут могут заходить, вот тут, вот тут, вот тут бегать могут, вот тут бегать, вот тут, вот тут. Вот тут, ну, ни в коем случае на работы они заходить не будут. Хотя могут зайти, так что вот тут. Я сделаю все же, что они типа сюда зайдут, такие, а что ты делаешь? Понятно. И уходят. Вот тут они будут ходить, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Ну и, конечно же, внутри они могут ходить. Тем более, вдруг надо выпалить того. Дядя полицейский, он то делает, например. Вот. Ну и в спортзале могут ходить. Ну ладно, слишком много все же не надо. А то сейчас всю карту заставлю. Ну хотя да, ходить же где угодно можно. Ну конечно не там, за границей, где не разрешено. ты вот. вот тут препятствия маленькие сделаем, малюсенькие. Вот. Три кустика. Так, сейчас самое главное... Цветы на песке, хотя я же поставил кусты на песке, так что ничего не надо удивляться, но я не буду ставить. Так, что теперь нам надо сделать? Теперь нам надо сделать, как охрана может перемещаться. Но ну, охрана может здесь ходить, здесь. Конечно же, она может в сами камеры заходить. А, нет-нет-нет-нет, я один раз так сделала, она у мне все там полицейские просто зависли вот так. И все, дергались и никуда не отходили. Поэтому они внутрь ни в коем случае не будут заходить. Так, вот тут, конечно же, могут ходить. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Вот тут, конечно, могут заходить. Даже внутрь сюда им разрешу заходить. Тем более, у них есть разрешение. Могут выходить, но чтобы их не задавили, поэтому они только выйти сюда могут. Ну, пойти здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. здесь, здесь. Ну, типа сделать один круг. Чтоб меньше жира было, и чтобы они успели догнать охранников, фу, какого охранника, тюремщика, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, ну и обратно. <с�」>. Вот тут, конечно же, могут они ходить везде, но они должны по идее типа везде ходить, проверять, все как тут, все нормально делаешь все или плохо? Ну и все, вот тут, вот тут ходить, вот тут ходить, вот тут. Ну и тем более она, она там будет тоже ходить, когда будет типа отбой. Ну ладно, теперь перекличка заключенных. Где будет перекличка? Ой. Как-то я переставил. Так, давайте слишком немножко удалим режим. Ну, режим вам не видно, я говорил уже. Давайте по поудаляем его здесь и поставим здесь для переклички. Смотрите, вот надо выбирать кровать персонажа. Вот R, R, R, R, R, R, R. R, R. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я не считаюсь, конечно же, потому что я туда сам решаю, идти мне туда или не идти. Ну, я так должен решать, мой персонаж, типа, ну, я за него, как бы. Так, теперь нам надо в уровень зоны и выбрать вот тут в качестве зоны перекличку. Где у нас тут Вот, перек... перекличка. Теперь надо вернуться на уровень земли, на земле, и выбрать, где охранники будут стоять в душе. Вот. Когда будет душу, где же они будут стоять? Вот тут они будут стоять. Ну, четыре я не могу поставить, поэтому только вот здесь. Хотя давайте узнаете вот здесь будет... Нет, нет, нет, нет. Вот здесь, здесь, здесь. И все. Теперь охранники для спортзала я поставил. Охранники для переклички, вот их я не поставил. Вот тут один... Тут охранник, тут охранник, тут охранник. Так, для спортзала поставил, для столовой. А вот для столовой я еще не поставил. Вот тут. Вот тут. И вот тут прямо вот на душой будет стоять такие. А что ты кушаешь? Так, ой. Мы будем уже заканчивать. этот а выпуск какой-то слишком гигантский уже, да. Сейчас. Все, так, теперь завершить, утвердить кровати для для охранников а и для охранников кровати не сделал но я думаю просто уже скоро надо заканчивать вот тогда охрана для кровать для охранников будет вот здесь так все теперь надо разбираться мне с зонами вот что с ними забав смотрите вот зоны и все и вокруг зон просто знаете что ставите вот другие, другие рабочие места. Ну и либо, если вы все же решили выбрать все работы, то тогда просто, если остались еще другие камеры, например, камеры 9, но я буду ставить чаще всего работы, так как это чаще всего помогает. Ну, может быть, и не только работы помогают. Ставим безопасную зону, например, 1. И, а здесь камера 10. Теперь смотрите, завершить, утвердить. И осталась только садовая комната. А, вот с этим, только с этим убралась, а вот с садовой комнатой не убралась. Вот почему-то с тем уже убралась ошибка. Кухня тогда ставим здесь. И сад. И? Все, ошибки не... А, вы же не видите, ошибки не найдены. Экспортировать. Блин, опять не видно, оно сохраняет вам... Ну и все, и вам остается только выходить, заходить в игру и проверять, как оно пошло или нет. Если что-то не работает, конечно же, это перенастроить. А в общем, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки с Амброма. Я потратил 43 минуты на то, чтобы все это сделать за 43 минуты. Но смонтирую я это и будет немножко поменьше времени. Ладно, не буду тянуть, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Рома, всем пока. Это был видеоурок, как сделать свою тюрьму в Зайске.